То, что Аллах создал первым из созданного, это разум. И когда же Аллаху Та'аля спросил у разума, кто я и кто ты, разум ответил, вы мой Создатель, а я ваш раб. И Аллаху та'аля сказал, я не создал больше такой ценной вещи, чем разум. Вторым же был создан навс, то есть наш эго, наши желания, страсти. И когда Аллаху Таале та спросил у нафса, кто я и кто ты, Навс ответил: Я это я, а ты это ты. Тогда Аллаху Таале наказал Навс огнем в Аду в течение ста лет. И когда, и когда освободил от наказания, спросил, кто я и кто ты, Навс опять он ответил: Я это я, а ты это ты. И тогда Аллаху Та аль, Та аль, э, наказал Навс аду голодом. И когда же освободил от наказания, спросил, кто я и кто ты. И тогда Навс был очень сильно ослаблен. И он ответил, вы мой Господь, а я ваш раб. И из-за этого пост был сделан обязательным для нас, чтобы мы не увлекались черечу своими желаниями и потребностями и умерили свой навс и не забывали о нашем Создателе. То есть, когда мы соблюдаем пост, наш навс он сильно слабеет, и нам легче бывает перебороть его, не поддаваться своим желаниям и страстям. И сказано в риваяте, что когда пророк Муса, алейхиссалям, разговаривал с Аллаху Та'аля, и он сказал, «О мой Господь, оказывали, оказывали ли вы такую честь кому-либо кроме меня?» То есть, Аллах удостоил его, что он, что он разговаривал со Всевышним Аллахом И когда он спросил об этом Всевышнего Аллаха, Удостоил ли ты еще кого-то таким честью? И Аллах ответил О Муса, ближе к концу света у меня будут рабы из Умма пророка Мухаммада саляллаху, Я окажу для них большую честь, дам им месяц Рамадан и к ним буду ближе Истина, когда я разговариваю с тобой, между нами 70 тысяч зависей, то есть преград. А когда мои рабы из Умата Мухаммада وسلم, будут поститься, держать уразов в месяц Рамадан, побелеют их губы, поблетнеют лица от голода и от жажды, я уберу завис, эти занавеси, преграды между мной и ними» когда вечером мы отпускаем от уразу, то есть видите, это в самое такое время, когда нам нужно, нужно как можно больше делать дура, просить Аллаха все, что мы желаем блага этого мира, мира вечного, потому что Аллах говорит в этот момент, когда мы отпускаем уразу, Аллах убирает все эти преграды и принимает наш дура.